Я бы хотел сделать маленькую реплику по поводу того, с чего начал Владимир Петрович. Он сказал, что заботиться нужно только о тех, кто живет честно, а об остальных и заботиться нечем. Надеюсь, что как минимум в главе государства это не относится, потому что и у законопослушных граждан, и у тех, кто нарушает, к сожалению, иногда нормы в морали, нравственности или законов, другого президента нет. Полагаю, что и к кругу обязанностей уполномоченного по правам человека тоже относится соблюдение интересов тех, кто нарушил закон и, тем не менее, нуждается во внимании со стороны общественных организаций и государств. Что касается выступления генерального прокурора, то хотел бы поблагодарить Владимира Васильевича за обстоятельный доклад. Он в своем выступлении сослался на цитату, на фразу одного из наших классиков, который задавался вопросом о том, кто важнее в России – университетский профессор, министр или полицейский. При этом предпочтение, как мы слышали, отдавалось последнему. Вы знаете, если в прежней России, может быть, это и было так, то я бы в связи с этим хотел сказать вот что. В современном обществе в современном государстве, во всяком случае, в таком, которое рассчитывает на будущее и хочет иметь это будущее, главным приоритетом и главной фигурой является гражданин. Человек абсолютно раскрепощенный и свободный, вне зависимости от того, где живет и чем он занимается. Человек, который чувствует в себе силы реализовать самые лучшие свои качества. Человек, который свободен, но в то же время уверен, уверен в том числе в крепости государственных институтов. Судя по анализу, который мы сегодня слышали, нам еще далеко до решения этой задачи. Но я уверен, что мы с вами в состоянии ее решить. И в достижении этой цели важнейшая роль принадлежит вам, людям, которые сидят в этом зале, всем сотрудникам прокуратуры Российской Федерации. Я хочу вас поздравить с наступившим Новым годом и пожелать вам успехов. Спасибо.